Как же я рада с вами снова встретиться. Меня зовут Анна Алферова, я инструктор авторских программ и создатель обучающего центра мастеров ногтевой индустрии. Сегодня я покажу, как сделать интересный эффект при помощи обычного гель-лака с эффектом кошачий глаз. И сразу, как только я сняла покрытие, я делаю комбинированный маникюр. Это универсальная техника, которая позволяет поднять безопасно кутикулу Настолько, чтобы покрытие можно было сделать глубоко. И я покажу в этом видео, как я покрываю под кутикулу без тонких кисточек. Со своими секретами. Для маникюра я использую фрезу пламя шириной и диагональю 23 мм. Прохожусь аккуратно в одну сторону на режиме форвард. Далее меняю направление аппарата и прохожусь. В обратную сторону у кутикулы. Так как ноготки имеют длину, я их решила укрепить жесткой базой. А прежде чем я укреплю их, правильно подготавливаю ногт... ногтевую пластину. Перед покрытием обезжириваю, как и все. Наношу бескислотный праймер исключительно на свободный край. А теперь мой маленький секрет. Чтобы жесткая база гарантированно держалась долго, я наношу рабер базу на кончики, запечатывая их. Просушиваю и теперь жесткой базой создаю архитектуру, которая будет укреплять натуральные ногти и при этом не утолщать. Это важно. Смотрите подробное видео подсказка вверху об укреплении и выравнивании. Для укрепления я жесткую базу наношу тонко. И потом только ставлю каплю, которую буду выравнивать и создавать высшую точку, апекс. Когда я смотрю на блики, я не только любую сими. Я смотрю на гладкость блика и как он бегает от кутикулы до свободного края, насколько он ровный. Помните, что на разной длине и форме ногтей блик может быть гладким, но при этом разной формы. Однозначно он не должен бегать, как змейка, и прерываться на покрытии. Так оказалось, что гель-лак с эффектом кошачьего глаза оказался слишком прозрачным. А мне и клиентке хотелось плотного цвета, при этом не мрачного. Поэтому я сделала подложку не из черного цвета, а из сильного гель-лака. Я использовала синий гель-лак номер 137 от ONIQ. Его я сразу наношу плотно и максимально близко к кутикуле. Если вдруг я касаюсь кожи, в помощь мне плоская кисточка. Ею я вытираю гель-лак, если попала куда-то, не туда, куда планировала. Чтобы нанести гель-лак плотно, практически под кутикулу, не торопитесь, нанесите сначала Сначала на общую площадь ногтевой пластины и только потом покрываете зону у кутикулы. Под кутикулу гель-лак можно наносить как подталкивающими движениями, так и боковой стороной кисточки. И после полимеризации синего гель-лака наношу плотно гель-лак с эффектом кошачьего глаза также практически под кутикулу, и сразу прикладываю магнит. Я располагаю его по диагонали и каждый ноготок просушиваю отдельно. Чтобы блик был максимально узким и ярким, держите магнит близко к ногтевой пластине, задержите на несколько секунд, чтобы он собрал магнитные частицы, и в дальнейшем убирайте магнит не вверх от ногтевой пластины, а вдоль блика. При этом очень важно не зацепить покрытие, поскольку снова придется все переделывать. А гель-лак я наношу плотно, даже добавляя небольшую капельку. Для чего? Для того, чтобы магнитируемых частиц было больше. Получился дизайн не совсем тот, который я показывала в начале, а чтобы получился именно крестообразный эффект, наношу второй слой гель-лака с эффектом кошачьего глаза, а магнит направляю по диагонали, пересекая получившуюся полосу блик. И, конечно, последний этап в любом покрытии – это покрытие финишем. Важно финишное покрытие наносить плотно, также пройдясь по всему периметру покрытия и под кутикулу, если вы туда наносили гель-лак. Когда я покрываю финишем, я могу добавить небольшую разравнивающую каплю, но однозначно она должна быть нанесена по всем правилам и не утолщать ноготь, а делать его более изящным. Вот такой маникюр получился. Напишите, пользуетесь ли вы гель-лаками с эффектом кошачьего глаза и любят ли ваши клиенты этот эффект. И подпишитесь на меня и узнаете первыми, что я храню в шкафчике для дизайна. Надеюсь, это видео было полезным и интересным.